Я, как и все люди, проживающие в городе, страдал от пыли, смока. Обычная москитная сетка все это пропускала. Сейчас мы заказали москитную сетку, мембрану респилон, и, и будем ее монтировать сами. Вот здесь такие крючки, на которые это все крепится я наверное, один поставлю вот так, чтобы словить сразу его так. надо убедиться в прилегании держим так. первый поставлю, теперь вверх не вставил. крючки легко отгибаются потом можно замять их как удобно Практически никакого вспомогательного инструмента не нужно. Только пальцы. И остался последний крючок. Вот и все. Светка готова, каждый может ее поставить сам.